Годы, зимнее время стрессы пандемии все это не способствует здоровью сиянию глаз радости и искристости чувств важно ли в нашей жизни как мы выглядим сияют ли наши глаза есть и румянит? Ланиты наши украшают улыбка или скорбь как вы думаете на что приходит удача на тусклый цвет лица на ломкие волосы ногти и усталый внешний вид или на энергию улыбки и когда мы кровь с молоком. Хотите удачи, денег и любви, пройдите сеансы в школе-студии Киры Соболь и обретите желаемое. Для всех желающих, для леди и джентльменов, накануне Нового года в школе-студии Киры Соболь пройдет программа ⁇ Стройность, красота и молодость ⁇ Что даст вам участие в программе? Вы избавитесь от усталости, бессонницы, Уйдет тусклый и серый цвет лица, появится румянец. Уберете негативные энергии в физическом и эмоциональном телах. Проработаете освобождение сознания от перегруза. Проработаете осанку и снимите груз проблем с плечевого пояса, что разгрузит шею, плечи и уберет ощущение безысходности. Подтянете мышцы с живота, наполните море жизни энергией. Настроите сознание, настроенность, молодость и красоту. Накануне Нового года вы вернете себе состояние уверенности, легкости и встретите год белого быка в радостном настроении, стройные, красивые и помолодевшие. Мастер-класс будет проходить 4 недели 1900 по понедельникам и вторникам, в зависимости от группы, до встречи на мастер-классе. Следите за новостями в школе-студии. Вы найдете для себя то, что ищете.